Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в поселке Березовый. Это на Ейском шоссе, рядом с Витаминкомбинатом. Блин, я даже не знаю, как это назвать. Они... Это, можно сказать, один район, то, что как бы Ейское шоссе, а там подразумевает под собой, что на той стороне Ейского шоссе находится Витаминкомбинат, а с этой стороны поселок Березовый. А здесь строятся вот такие вот красивые, одноэтажные, с небольшими участками земли. Коттеджи, а закрытая территория огорожена забором. Вот такие вот они. Облицованы некоторые из них желтым кирпичом. Другие а штукатурены. Небольшой участок земли. Заезд для машины. Небольшой плачок для выращивания цветов. Пойдемте посмотрим, что внутри. разводка электросети выводы под радиаторы отопления штукатурка здесь у нас получается большая кухня-гостиная здесь будет висеть двухконтурный котел а и выход на зону барбекю вот с таким окном и здесь еще у нас туалет здесь одна комната другая комната и третья комната три спальни получается зон кухни и вот такой вот ванная довольно таки большая порядка 6 метров квадратных прихожая